Первый дизайн у меня будет нежный, воздушный и немножко геометричный, поэтому я буду делать его на камуфляжном цвете, голубом. Создаю цветные пятна, желтой пастелью, розовой пастелью, а теперь сверху добавлю, это будут хаотичные брызги черной краской. Как я это делаю? Капаю черную краску на палитру, окунаю в нее кисти для чистки аэрографа и разбрызгиваю красочку над ноготком. И теперь наступило время геометрии. Для этого мне понадобится любой трафарет, который имеет угол. Добавляю его и окрашиваю края белой краской. Делаю так несколько раз. Третий угол я решила создать искусственно и обдуть внутренне. Для этого приклеиваю любые два трафарета, имеющие прямую сторону, и создаю как бы внутренний уголок. Его и окрашиваю по краям. Вот что у меня получилось. Первый дизайн как вам? Напишите в комментариях, какие дизайны вам понравились. Можете просто по номерам. А какие, может быть, не понравились. Или считаете, что такой дизайн не будет пользоваться успехом. И следующий дизайн это фрукт. Фрукт без трафаретов. Итак, угадайте, что это. Окрашиваю коричневой краской бачок зеленого яркого ногти дальше мне понадобится конечно какой-то трафаретик но я его сделаю самостоятельно кусок белой бумаги вырезаю полукруг далее делаю насечки ножницами в одну сторону потом в другую сторону и создавая игольчатый край вот что получилось уже угадали что будет накладываю на уголок и окрашиваю белый краской мне показалось что в верхнем углу недостаточно иголочек Прикладываю, прикладываю и добавляю. Ну что, осталось добавить семечки. Я сделаю просто. Вы можете отдельно тонкой кисточкой прорисовать, поставить их дотсом. Я же окунаю кончик кисти в черную краску и прикладываю перпендикулярно к поверхности. Получаю вот такую разбросу много-много черных точек. Как вам результат? Это дизайн номер два. И вот мы плавно продвинулись к третьему дизайну. Будет хищная рептилия. Беру также яркий неоновый зеленый ноготь. Накладываю на него сетку. Такая популярная для рептилий. А начну не с рисунка чешуи, а закрашу сначала сиреневой пастелью полностью ноготь через сетку. А вот следующий этап это пририсовка рисунка ткани. Для начала я беру желтую пастель, она очень укрывистая, прекрасно ложится даже на темные цвета. И пририсовываю основной рисунок примерно на расстоянии около сантиметра-полутора от ног. Следующим цветом я взяла темно-фиолетовый, и теперь еще больше приблизилась к ноготку, и прокрашиваю тот же рисунок, при этом по краям желтый остается. Немного добавлю черного цвета в верхние углы, а белый в нижний угол. Надеюсь, я подробно объясняю, и вам легко удается повторить. Напишите мне в комментариях, Интересно, что получается у вас. Кстати, если вы не делаете аэрографию, а находитесь в Москве, можете пройти живые курсы у меня. Или, если вы находитесь далеко или нет времени приезжать, вы можете пройти полное онлайн обучение по аэрографии. У меня очень подробный курс. Пишите плюсик в комментариях, я вышлю программу обучения. Ну и вот что у нас получилось, чем вам не чешуя, прекрасно смотрится такой дизайн, если у вас яркий фон, возьмите это на заметку. И перехожу к следующему дизайну, номер четыре. Снова геометрия, снова нежность и фон камуфляж. Для дизайна я использую трафареты от Френча, а вы можете использовать. Любую кусочки трафаретной пленки, которую можно округло вырезать. И первый цвет я наношу фиолетовую пастель. Это видео выходит в несколько фиолетовых тонах. На меня это вообще не похоже и для меня не характерно. Но эти цвета почему-то выбраны были мной и прекрасно сочетаются. Потом перекладываю трафареты и добавляю еще круг. Получается как бы три полуокружности, полусферы. А вот их я буду закрашивать уже темно-фиолетовым цветом я бы назвала такой дизайн многоуровневый тут тоже можно добавить точки брызги все что угодно сетку получается на мой взгляд очень интересно вам как плавно перехожу к пятому дизайну и тоже нежный фон вначале делаю градиент темно-фиолетовым цветом на свободном крае ну и как в летних дизайнах обойтись без бабочки кладу ее на середину перехода фиолетового и фона а теперь темно-фиолетовая краска окрашивал верх крыльев и той части бабочки которая попала на светлый фон теперь меняю трафарет снимаю позитив и накладываю негатив внутреннюю часть трафарета на рисунок. И окрашиваю уже нижнюю часть белым цветом. Не обязательно подбирать цвет под фон, у меня фон очень светлый, практически не будет заметна разница. Получается такой воздушный дизайн немножечко с каким-то 3D эффектом. На этом наш марафон не заканчивается. И шестой дизайн, и фон снова нежнятина. И снова бабочка, но сделаем ее Яркой-яркой, как я люблю. И для первого цвета я беру желтую пастель, окрашиваю полностью бабочку. Следующий цвет, цвет темно-розовый, прохожусь по краям, серединку оставляю желтой. А потом темно-фиолетовым, для большего контраста, прохожусь по самым-самым уголкам. Мне не терпится показать, как получится красиво. Давайте посмотрим. Ну как вам такая красота? Теперь я закрою негативом эту бабочку и сделаю брызги черные брызги В последний момент мне показалось этого мало и я решила затемнить края для этого легким градиентом прохожусь по кончику и по всему периметру ногтя ну что смотрим что у нас получилось и мне кажется это интересное сочетание теплая бабочка на холодном фоне и плавно переходим к седьмому дизайну от бабочек к флоре для рисунка я беру трафарет листок и выбираю длинный лист Буду напылять его несколько раз легким пастельным фиолетовым цветом. Потом кладу этот же лист, немного перекрывая какой-то дизайн и уже окрашиваю темно-фиолетовым. Ну вот что получилось. Прекрасно смотрится такой дизайн на нежных цветах. Подбирайте оттенки, близкие друг к другу, посветлее и темный какой-то цвет им завершайте. Ну что, восьмой дизайн и второй фрукт. Наверное, по цвету вы уже догадались, это будет арбуз. Окрашиваю край пастельной зеленой краской. Еще чуть выше затемню темно-зеленой краской у кутикулы. А еще вы замечали, что арбуза между красной мякотью и зеленью от скипки есть легкий белый цвет. Вот его-то я сейчас и окрашу между двумя этими цветами. Ну что, остались семечки? Их я сделаю старым способом, окунув кисть черную краску и прижав кисть уже к фону вот что получилось настоящие арбузы нас ждут в конце июля и девятый дизайн завершающий и самый популярный у моих клиентов беру голубой фон обрамляю его градиентом более темной краской в данном случае темно-фиолетовой так как в дальнейшем дизайн я буду делать с помощью увлажненного материала я перекрываю фон матовым финишем как видите в этом выпуске я много показываю каких-то прикладных материалов с помощью которых вы можете сделать интересные дизайны. в данном случае я беру клок пищи бумаги размачиваю в воде потому что именно влажную бумагу можно порвать очень фигурно обрываю ее ну, на свое усмотрение такими клоками а теперь прикладываю немного в шахматном порядке с разных сторон эти клочки стараюсь не повторяться и закрашиваю белым цветом, не доходя середины. Не знаю как вам, а мне напоминает это ночное небо и белые облака. А если это ночное небо, значит надо добавить звезды. Для звезд я буду использовать плотный гель-лак. Беру тонкую кисточку, ставлю несколько капель и протягиваю лучи вначале вверх-вниз, потом в стороны. Стараюсь какие-то лучи делать длиннее, какие-то короче, чтобы это выглядело более мультяшно. Моя кисточка видала виды, и поэтому иногда у нее лучи появили, появлялись двойные. Вот что получилось. И следующий, десятый дизайн. Использую для этого сетку. Сетка у меня это обертка от цветов, такая плотная. В этом выпуске не было моего любимого цвета Тиффани. И именно им я сейчас окрашу некоторые рисунок из этих ниток. Не все и не полностью весь ноготь, а именно прохожусь по рисунку ниток. Угадайте, какой цвет будет следующий. Да, темно-фиолетовый. Им прохожусь не совсем по ниткам, а по каким-то узлам тех ниток которые я прорисовывала и вот что у меня получилось такой дизайн даже не знаю как назвать текстуры может быть как бы вы его назвали ура ура я вложилась в 10 минут 10 дизайнов за 10 минут я так и хотела назвать это видео как вам понравилось Смотрите, все ли я вам показала. Остались ли вопросы, задавайте в комментариях. Кто не подписан, подписывайтесь немедленно и нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео своевременно. И, кстати, мой инстаграм.